Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на восьмой тарифный план, то есть 800% за 48 часов начисления прибыли каждые 9 минут и проинвестируете так же, как и я, 20 тысяч рублей, то наша прибыль через 48 часов составит 160 тысяч рублей. А каждые 9 минут мы будем получать по 500 рублей.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 Также в проекте есть калькулятор прибыли. Здесь вы тоже можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Статистика компании Трон TRX. Участников на данный момент 12 882 человека. Проинвестировано более 600 миллионов рублей. Выплачено более 200 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ партнеров. Друзья, я нахожусь в своем личном кабинете. Как мы видим в этот проект, я проинвестировала 80 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет 590 тысяч. Друзья, я заработала уже в этом проекте более 800 000